Добрый день! Представляю вашему вниманию игру Lemmings, которая была разработана компанией Dimei Design Limited в 1991 году и выпущена компанией Psygnosis Limited. На момент создания этого обзора возраст игры 26 лет. Суть игры в том, чтобы провести из пункта А в пункт Б полчища не особо интеллектуальных и совершенно не задумывающихся о последствии своих действий неведомых зверушек, которые, по мнению разработчиков, выглядят как Леминги. Действия на уровнях, которых, кстати, целых 120, из-за чего я никогда не проходил эту игру до конца, происходят в крайне разнообразных и практически полностью разрушаемых ландшафтах. Так что перед нами предвестник вокселей, полностью изменяемого мира и прочих загадочных и до конца нереализованных технологий. В игре 4 режима сложности, по 30 уровней на каждом, и того получается 120 различных уровней. На самом сложном я играть не пробовал а играть на самом легком не доставляет никаких проблем, с учетом того, что игру в любое время можно поставить на паузу и подумать. А в некоторых уровнях действительно приходится немного подумать, каким образом распорядиться имеющимися умениями для доставки нужного количества леммингов по назначению. Смысл системы умений в том, что для того, чтобы довести всю стаю до выхода, на любого отдельного зверька можно накладывать одну или несколько способностей. То есть из обычного лемминга может получиться, Скалолаз. Парашютист. А если на одну особь наложить сразу оба заклинания, и скалолаз и парашютист, то такой лейминг получает гордое название атлет. Также есть следующее умение. Шахид Регулировщик Строитель Ударник копает горизонтально. Шахтер копает под углом. И земляков копает вертикально вниз. Если не пользоваться умениями, то зверьки или падают с очень большой высоты, или попадают в капкан или водоем, с предсказуемыми для всех, кроме них, самих последствиями. А еще есть особое умение, когда все оставшиеся на уровне левенги превращаются в салют. Система сохранения в игре отсутствует, зато есть коды для уровней. Все коды указаны в примечании к ролику. Перейдем к оценкам. Геймплей 9 из 10. Очень залипательная игра, я думаю она может понравиться даже современным детям. Звук и музыка. 10 из 10 с поправкой на возраст игры. Больше всего мне нравится писк леммингов перед массовым салютом. Графика 10 из 10. Картинка мультяшная, и в то же время какая-то таинственная. Управление 5 из 10. Формальная игра поддерживает джойстик, мышь и клавиатуру. Джойстика у меня нет, современной мышкой играть невозможно, да и раскладка клавиатуры очень странная. Если вы думаете, что курсор управляется стрелками или каким-нибудь еще столь же удобным и очевидным способом, то вы ошибаетесь. Преиграбельность 10 из 10. Наблюдать за полчищами бесстрашных грызунов можно очень долго. Системные требования минимальные. Игра запускалась на 286-м процессоре с PC-спикером в качестве звука. Поддерживаются даже четырехцветные видеокарты CGA из 80-х. Если вы счастливый обладатель такой видеокарты, то эта игра для вас. В официальном магазине Android-приложений Play Store есть порт игры под названием World of Lemmings, которая выглядит примерно так же поначалу но имеет проблемы с оптимизацией. Это заметно при прокрутке экрана или увеличении количества лемингов. Те же идеи используются в другой игре под названием Sticklings, только вместо лемингов человечки. В третьей игре под названием Man HD также есть человечки, только доисторические. И при этом не просто используются идеи, а полностью копируется геймплей и уровни оригинальной игры, только в доисторическом антураже. Игра Lemmings без проблем запускается на новых компьютерах. Инструкцию по запуску ms с игр на современных операционных системах можно найти на любом сайте со старыми играми. На этом все. До свидания. Спасибо за внимание.